Добрый день, уважаемые партнеры. Как меня видно, как слышно, дайте мне, пожалуйста, обратную связь. А, отлично, отлично. Добрый вечер. Еще раз представлюсь. Кто меня не знает, меня зовут Кира Атаева, и я строю свой бизнес. В партнерстве с компанией Жанес Global То, о чем мы сегодня будем говорить, волнует и задевает э, не только новичков, но и людей, которые давно в нашем бизнесе. И считают, что у них выработался иммунитет к любому негативу. Знаете, такая толстая кожа. Как вы думаете, влияет окружение на человека? на деятельность там в бизнесе, на наш успех в жизни. Это такой риторический вопрос. Конечно, да. Например, новичок, который только начинает или думает начать строить свой бизнес в интернете, да, он еще как вот ну, такой цыпленок не оперившийся, слабенький, нуждается, конечно, в поддержке, в постоянной мотивации. И что приходится слушать после двух, там, трех... Ну, четырех, может быть, недель, начало вашего сотрудничества. У меня ничего не получится. Ребята мне говорили, думаю, вы тоже хотя бы раз слышали такие стоны от своих бизнес партнеров Знаете, раньше я позволяла выплакаться мне на плече, так же, как и они, вот утирала им сопли, да, теперь я сразу их отсекаю. Откуда растут ноги? Конечно, это влияние тех людей, которые не достигли никакого успеха в жизни. Они сами ничего не имеют и не умеют, но зато, знаете как, советчики очень классные. Попаться в чужом белье – это их любимое занятие. Можно различить четыре категории воров. Можно различить четыре категории воров. Воры, которые крадут наши вещи. Они самые безопасные. Конечно, безусловно, мы не хотим, чтобы с нами это происходило, не, не дай Господу. Но мы можем защитить наше имущество, да? Или восстановить э, в случае потери. Ну, если нам это нужно, будет, как говорится, дело наживное, да? Вторая категория – это воры, которые крадут Ну, тут пострашнее. Там Гитлер, Саддам Хусейн. Они могут забрать нашу свободу. Даже могут забрать жизнь. И э, с ними тоже можно бороться, защищаться. Ну, уходить как-то от этих ситуаций, да? Третье. Да? Это воры, это люди, которые... Наша жизнь – это время. И каждая минута быть использована, ну, как минимум во благо для себя. Да? Тут как 24 часа. Мы едим, там, занимаемся. Что мы делаем с остальным временем? Замечали ли вы, сколько времени мы тратим на пустые разговоры, которые ни к чему не ведут? Я имею в виду, что они не ведут ни к нашим целям, ни к нашим желаниям, уж точно не обогащают нас. Конечно, безусловно, ребят, мы не роботы. Иногда хочется просто там посмеяться, подурать, я сейчас не об этом. Сейчас говорю о тех разговорах, которые нам даже не интересны. Но неудобно сказать. Извини мне, мне неинтересно, там, я занят. Каждый день кто-то пытается втянуть нас в такие разговоры. Я это знаю очень хорошо. Знаете, у меня раньше было э, несколько таких приятельниц, которые, ну вот они считали своим долгом каждое утро начать с меня. Рассказать даже о тех, кого я не знаю. И я вот иногда ходила вот так вот, прижав трубку к плечу, что-то делала там, убирала, готовила там, чем-то занималась, но не говорила им, отстань, отцепись от меня. Теперь я э, очень жестко к этому отношусь, и если нету времени на какую-то там даже не, не пустую болтовню, прямо говорю. И если вы цените свое время, учитесь останавливать такие беседы. То есть люди, которые говорят, мне нужна помощь, я хочу преуспеть, и вот ты начинаешь... Ну, я уверена, что это было со многими из вас. Тратишь на него время, там, помогаешь, вкладываешь в него всю душу. Да и зачастую, я вам скажу честно, финансово. Хотя мы все знаем прописную истину, что прокупленный не работает, но мы верим, ну не с нами это произойдет, правда? Мы верим, надеемся. И что? А он просто играет с вами. Он даже боится взять ответственность за свой результат. Через время он развернулся и ушел. При первой же трудности на его пути он украл ваше время. Он украл ваше время. И как это обидно, да? Учитесь различать и видеть таких людей. Поверьте мне, звоночки, звоночки, они есть всегда. Какая-то не непунктуальная, что-то не сделал, что-то отложил на потом, исчез на некоторое время, да? Эти звоночки, они всегда видны. К третьей категории также относятся люди, которые опаздывают. Таких людей в нашей жизни огромное количество. Я уверена, что вам приходилось ждать человека, который опаздывает к вам. Я очень часто эти вещи наблюдаю в нашем офисе. И ко мне тоже то, точно так же опаздывали. Круто 5, 10, полчаса. Да какая разница? Вы ждете это ваше время, которое просто улетает. Такие люди вам на подсознании говорят, я не уважаю тебя, я не уважаю твое время. И вы должны это понимать. Как сказал когда-то Джейсон Караманис, когда вы начнете ценить время больше, чем деньги, вы станете богатым человеком. Не зря успешные предприниматели покупают время для э, возможности создавать что-то новое. Да? Не зря люди летают на самолетах, они едут дороже. Только потому, что они ценят время, которое им необходимо, ну, для работы, да, собственно говоря, и для отдыха тоже, да? чем там э, три дня трястись, раз, два часа, и ты уже отдыхаешь. В четвертой категории у нас относятся люди, которые крадут вашу мечту. Надо заметить не цель, а мечту. Я сегодня некоторые вещи буду много раз, знаете, такой чуть-чуть тавтологный делаю целенаправленно. Потому что, вы знаете, пару дней назад меня так дернуло, хотя мне казалось, что меня уже ничем не пробрать, когда мне достаточно такой близкий человек сказал: Ой, а я думала, ты чем-то серьезным занимаешься. То есть, понимаете, и меня это задело. И я подумала, елки-палки! Так если меня задело, так что говорить о ребятах, которые только начали бизнес, да, только-только. Так вот, я хочу заметить, крадут не, не цель, не цель крадут, а мечту. Цель украсть практически невозможно. А вот мечту, да. Я думаю, вы понимаете разницу. Так вот, а мечты до цели всего один шаг. Но именно этот один шаг, даже не, именно в этом вот одном шажочке, всегда очень много преград. Цель – это не желание. Цель – это то, что ты живешь этой целью. Это то, что ты на 100% хочешь получить и достичь, Не на 90, не на 80, на 100. Все остальное – это мечты. Просто мечты которые не подталкивают к действиям. Мечты вообще не имеют мотивации, а цель – да. Но, сами понимаете, нет цели без мечты. И вот, когда у вас крадут мечту, естественно, вы лишаетесь цели. Вы, а вы еще иногда, знаете, как, еще и помогаете. Становитесь, знаете, таким вот соучастником. От... И чем вы при этом остаетесь? Боль. Обида, раздражение, заниженная самооценка. Как это все можно предотвратить? Это начинается с вас? Именно с вас. Научиться оберегать свою мечту, да, за да. нее. Вы ведь не позволяете, например, вот, ну, не позволите, да, украсть вашего ребенка. Мечта – это тот же ребенок. Кто зачастую крадет ваши? Насушники одену. одену. Фонит, да? Ребята, пропадает звук. Извините. Не посмотрела. Алло, а теперь меня хорошо слышно? Напишите мне, пожалуйста. Алло, ребята. О, хорошо. Так вот, а, так тоже все-таки а, зачастую крадет вашу мечту? И почему вы позволяете это делать? А сейчас меня слышно, ребят? Еще раз напишите мне, спасибо. А, и почему вы позволяете это делать? Для кражи мечты не требуется каких-то особых приемов. Достаточно обронить там пару фраз. Да, брось ты, это все сказки, там, это невозможно, у тебя не получится, сейчас не то время, когда то время это бывало. Столько уже людей начинало, так же, как ты и бросала. Это лохотрон, там, тебя кинут. Готово. Зерно сомнений уже посеяно у вас в голове, понимаете? А люди, которые крадут вашу мечту, это как ни парадоксально, довольно часто и даже, я бы сказала, в большинстве случаев, оказываются самыми близкими и дорогими нам людьми, близкими друзьями. Со стороны близких родственников понятно, это всего лишь тревога и опасение за нас и банальное непонимание всей сути происходящего. Ну, мама, например, извините меня за такое вот, может быть, грубое слово, отпахавшая где-нибудь там на вредном предприятии и получив там мизерную пенсию, зачастую еще там кучу сопутствующих болезней, да, хочет своему ребенку жизни лучше, чем была у нее. Никто в этом даже не сомневается. Но она говорит, найди, сынок, нормальную работу. Найди, сынок, нормальную работу. Что она имеет в виду? Найди такую работу, как была у нее, с таким же финалом, с таким же концом. И кто бы это ни говорил, <coughs> негативный результат – от, кто бы это ни сказал, близкий или далекий, никак не уменьшить. <coughs> Простите. Почему же так происходит? Да потому что у многих, кто так говорит, аналогично свое время крали и их мечты. И постоянно на протяжении длительного времени внушали, что ну, чудес не бывает что мечты потому и существуют, дабы о них всего лишь мечтать, что невозможно, простите, что невозможно осуществить невозможное, ну и так далее и тому подобное. И в конце концов их вера, а с ней вместе их мечта рухнули. Они нам могут предложить только свой алгоритм жизни. Так меня слышно? Угу. И что интересно, они считают, что оберегают нас от каких-то рискованных вещей. На самом деле они воруют наши мечты, направленные именно на успех. Они крадут будущее у вас. Любая информация извне, радио, газеты, окружение, она будет на слабых людей всегда воздействовать. Ментальные воры, они забирают вашу энергию и веру. Осознанно или неосознанно действуют на ваше подсознание. Знаете, как капелька и камень точит. Представьте себе таким огромным вот, валуном, и на вас постоянно падают капли. Сначала маленькая ямка, потом отверстие, потом дыра. Пустая, скучная, серая, как у многих людей жизни. Откуда я это знаю? Когда я только начинала свои первые шаги в нашей компании, а это, я вам хочу сказать, моя первая компания, часто слышала, часто слышала от своих близких, ой, мама, маму, маму зомбировали мама попала в секту. Мой муж тоже так э, недовольно косился на меня, пытаясь бить меня там своими сомнениями. Друзья, знакомые, конечно, не все. Мне очень повезло, у меня очень маленький процент э, знакомых, друзей, которые э, негативно к этому отнеслись. Но тоже были некоторые, которые высказывались. Тебе что, нечего делать? Мы думали, ты чем-то серьезным занялась. Представляете мое ощущение? Но, слава Богу, у меня хватило ума и силы воли продолжать дальше. Я просто попросила их, если вы не верите, то хотя бы мне не мешайте. Теперь, конечно, ситуация немного поменялась. Так вот, оглянитесь вокруг. Кто вас окружает? Кого вы слушаете? Что вы смотрите? Помогает ли вам это двигаться к вашей мечте? делать вот ну, свою жизнь лучше вы знаете, жизнь она такая короткая и вот чтобы размениваться на таких людей, ну это глупо вот вы черпаете ту информацию, которая будет вас продвигать вперед знаете, вот если ваши друзья – бизнесмены, то, конечно, велика вероятность, что и вам захочется иметь свой доходный бизнес. Если же вокруг вас люди, которые там проводят э, часы у телевизора за сериалами на лавочке, там в пивбаре где-то, то и ваши шансы стать такими же очень даже увеличиваются. Поэтому над этим надо призадуматься, не распыляться. Конечно, мы меньше поддаемся словам незнакомых людей. Но если незнакомый человек поселил сомнения в вашу голову, и вы начали эти сомнения, так-то, знаете, взращивать, то вы должны понимать, что у вас заниженная самооценка настолько, что вы не верите в то, что вы хотите, вы не верите в себя, в то, чем занимаетесь. Я, знаете, это называю иногда тащиться по жизни. Вот жить, а бы жить, да? И в нашем бизнесе мы видим очень часто вот таких людей. Сегодня человек в одной компании говорит, как супер, классно, все, это, это то, что я искал всю жизнь. Завтра он пообщался в соцсетях с незнакомым человеком, который, может, ничего в жизни не достиг и научить-то вас ничему не может. Он просто сказал уверенным голосом, а у меня круче проект. И деньги, ну просто под ногами, только бери. Вы знаете, да, мы очень любим, когда вот под ногами, и можно сразу брать. И вот он уже в другой компании. Через неделю еще кто-то что-то скажет, он уже в третьей компании. И нигде нет счастья у таких людей, которые бегают из компании в компанию. И в нашей компании такие, такая ситуация была. Я очень даже наблюдаю за этими ребятами. Да они все уже опять крутят свои там гайки и занимаются тем, чем занимались там, зарабатывать на кусок хлеба. Везде их обманывают. У них внутри просто нет веры в то, чем они занимаются. Нет веры в себя. Ну, а тут еще рядом друзья, родственники, которые там жили или живут на там, ну пусть на копеечную какую-то зарплату, которые давно похоронили свои мечты, начинает убеждать, советовать. И знаете, делают это играющие, даже не понимая, что со своими вот, этими, вот, э, своими вот этими словами они не только крадут вашу мечту. Собственно, она им нафиг не нужна. Они меняют вашу судьбу. Когда вот мы начинаем заниматься сетевым бизнесом, любым бизнесом, но сейчас мы в сетевой компании, поэтому я говорю про сетевой бизнес, а ведь первое, с кем нам хочется поделиться, это близкие. У вас горят глаза, вы полны вдохновения, вы ищете поддержку. И одно слово, одна фраза, типа, а там, это лохотрон, займись чем-нибудь серьезным, просто может убить вашу мечту. Конечно, вы можете убеждать, доказывать, я это делала, смысла никакого нет. Это еще больше, знаете, распыляет человека. Сетевой бизнес, это бизнес команды, а не уговоров. Вы можете обижаться, это тоже со мной было. В этом тоже нет смысла. Но зерно, сомнений уже посеяно. И теперь а, а, все, конечно, зависит от вас. Растет это зерно или нет? Вы просто должны понять, что преследуют те, кто это говорит. Потому что просто понимание, и, может, ваше отношение будет совершенно другое к этим словам. Знаете, это понимание, почему этот человек так говорит, оно как, как противоядие для вас, да? Вы же должны понимать, мир несовершенен. И всегда найдутся люди, которые просто до хрипоты будут отстаивать свою точку зрения, свою правду. И только лишь потому, что, знаете, как врожденная вредность, да, может даже какая-то недальновидность не дает им поступать иначе. Некоторые просто завидуют вам, и такое бывает. Знаете, как завидуют? Именно завидуют от своего бессилия. от своего бессилия что-либо изменить именно в своей жизни, и они постараются напакостить вашу. да? Посмотрите на человека, который пытается украсть вашу мечту. Задайте ему вопрос, что он может предложить вам взамен. Знаете, зачастую только свои проблемы, а вам это надо. Не обращайте вы на них внимания. У них своя правда, своя жизнь. Не проживайте жизнь других людей. Иногда вам просто банально завидят, ну просто не хотят, чтобы вы были успешны. И такое тоже имеется. Это тоже было со многими. Знаете, когда ребенок рождается на свет, его сознание и подсознание, да, вот они представляют собой такой вот чистый лист бумаги, чистый белый лист бумаги. И человек, человек ведь рождается для чего? Для любви, для счастья. И главное, в огромном доверии к жизни. И вот это чистый лист, начинает заполняться текстом. Кто-то, кто его заполняет, да? Ну, пальму первенства несут, конечно же, родители, самые близкие люди для малыша. Затем вот этот вот флажок перехватывает в детский садик, затем школа, и все на перебой спешат оставить свой след. Растет человек, и в его подсознании появляясь, и тут же утверждаются всевозможные идеи. Вот ну, так рождаются убеждения, так рождается самооценка. У каждого из нас есть вот множество идей, ну, как бы о себе самом любимом, да? Как мы к себе относимся и что мы о себе думаем реально, так мы и живем. Среда обитания в обществе неизбежно подвергает нас вот этому своему влиянию. Знаете, человек это существо, которое вот, ну, от рождения, с младенческих лет, оно учится подражать. И так живет всю свою жизнь. Для него это, ну, какой-то один из методов обучения. И вот этот природный навык влияет на наше чувство собственного достоинства мы э, придумываем образ себя а воображение точно знает каким должен быть его хозяин и вот мы принимаем решение да, стартовать ну вот в нашем бизнесе да мы говорим себе я успешен я богат я свободен и тут же слышим в ответ что ты на себя в зеркало смотрел это не про тебя и ты туда замахнулся ты же не сможешь. Мы начинаем в это верить. Самое страшное, что может быть, это позволить ментальным ворам украсть вашу веру. Вот он, внутренний конфликт с самим собой. Результатом человек имеет всевозможные что? Комплексы, зажатости, там, стеснительность. И самое страшное самоедство. Довершает эту картину, конечно, чувство собственной неполноценности, которое уничтожает в итоге, в итоге уничтожает чувство собственного достоинства. Мы получаем от жизни все, во что мы верим. Мы верим, что жизнь прекрасна, она прекрасна. Мы верим, что она ужасна, она действительно ужасна. Если у вас в голове постоянно крутится мысль, денег нет и не будет, а есть такие люди, то именно такое событие вы себе сформируете. Понимаете? Кто ждет беды, она обязательно придет. Кто верит, что выхода нет, выход никогда не найдет. Верит, что выход есть, жизнь обязательно его покажет. Когда ты ну, веришь в свой успех, да, ты его сам создаешь. Ты ждешь счастья, оно всегда рядом, ну вот подними голову, да, Наши мысли создают нашу реальность. И жизнь обязательно выполняет все наши указания, которые мы передаем во Вселенную. Поэтому задайте себе вопрос, чего я хочу и кто распоряжается моей жизнью. Самооценка так и расшифровывается. Сам себя оцениваю. Ну, друзья, о чем я хочу вас предостеречь? от мнения тех людей, кто сознательно и, или в глубоком заблуждении пытается просто украсть вашу мечту. Абсолютно каждый человек, который находится в пути, да, и кто намерен действительно добраться до своей цели, должен всегда быть готовым столкнуться с этой действительностью. Просто надо быть готовым. Вы знаете, это трудно, вот мне казалось, что я готова, но иногда, вот оказывается, бывает, что и теряюсь, да, Конечно, в идеале неплохо было бы вот, вообще полностью отгородить себя от подобных людей. Но в большинстве случаев это просто невозможно. Тем не менее, тем не менее предпринимать попытки, какие-то альтерна альтернативные попытки, да, мы не только можем, но и обязаны. Есть множество способов. Ну, например, если данные люди вам очень дороги, постарайтесь им объяснить как-то все. И в конце концов запретите что-либо подобное говорить. Думаю, они должны вас понять. Если это невозможно, тогда всеми силами старайтесь вообще не обращать внимания на подобное высказывание. Только бывает, к сожалению, что в таком случае наша вера все равно так знаете она немножко тускнеет так что изо всех сил могу вам сказать старайтесь быть максимально сильными и всегда готовыми вот к такому отпору иногда попадаются и такие люди с которыми вообще любое общение вообще категорически нежелательно если конечно ваша мечта для вас действительно много значит В подобных случаях конечно уже решать только вам самим, как вам, как будет поступить правильно. Радует только одно, что эти люди, как правило, вряд ли бывают очень близкие нам. Но есть такие, мы ну, просто гады редкие. Так или иначе, как бы вы... Знаете, такие бабы-яга всегда против. Они всегда против всего. Против. Так или иначе, как бы вы не надеялись э, на обратное, но, к большому сожалению, в жизни будет достаточно много... Именно таких людей, которые попытаются украсть там ваши желания в какой-то, ну, в той или иной степени, да. Даже правильно сказать, что их будет не просто много, а очень много, нежели те, кто постарается внушить вам веру, в ну, ваше могущество, в вашу силу, в вашу какую-то перспективу, да. И вот эти вот люди, людишки, они постоянно будут твердить, не это из головы, хватит мечтать, там, иди лучше работать, лучше иди, там, что-то сделай другое, живи как все, не высовывайся, да? О чем ты мечтаешь? Это же смешно, чудес не бывает, не нужно забивать глупыми вещами голову. Тысячи и тысячи добрых советов вы получите от близких, родных и не очень близких людей. Потому что их ум приучен к этому. Потому что им никто не объяснил, что в каждом из них есть и всегда была вот, вот эта вот искорка. Да. Они действительно из самых добрых побуждений будут стараться уберечь вас от всяких неприятностей. Даже ничуть не задумываясь о возможности своего заблуждения. И если после всего этого вы не отвернетесь от своего желания. В один момент вам может даже показаться, что вы уже подошли к самому краю. Вы будете задумываться, а вдруг я действительно делаю самую большую ошибку в своей жизни. Но вы должны понимать и выбирать. Если ваша мечта действительно очень дорога вам, а вы ничего реального так и не попытаетесь предпринять, дабы осуществить ее, в один прекрасный момент вы окажетесь очень несчастным человеком. Поверьте, и я таких людей видела, которые утратят любую веру в чудеса. И станете таким же вот э, вор, воровщиком, я не знаю, правильно это, неправильно говорю, но таким же вором да, чужих мечтаний, как и все остальные. Но знаете также и то, что когда вы не отступитесь и будете упорствовать до конца, то все обязательно случится. Вот поверьте мне, каждый должен просто твердо решить, насколько важна для него его мечта. Знаете, я желаю всем быть столь сильными, чтобы никому не разрешать красть ее. Не дайте никому в мире, даже самому близкому и родному человеку, который болеет за вас всей душой. Погасить вот эту вашу искорку, погасить ваш маяк. Потом этот же самый человек будет гордиться вами. Будет восхищаться такой, знаете, вашей целеустремленности. Потому что ваша мечта там построить прекрасный дом, там открыть свой бизнес, стать кем-то особенным, и, там создать э, самую лучшую команду в мире, изменить в том числе и жизнь ваших близких. Ведь это так. Вас будут всегда благодарить. Все, кто сначала смеялся над вами, ругал. И помните еще одну очень важную вещь. Все, абсолютно все в этом мире когда-то было всего лишь мечтой. Поверьте мне, ребята, я желаю вам всем удачи, я желаю вам огромного успеха и процветания нашей команде. Всем пока!